За 10 с лишним лет тренерской практики мне довелось общаться с тысячами продавцов. У большинства из них есть три стандартные проблемы. Во-первых, у них ничего нет на складе. Во-вторых, у них проблемы с логистикой. Но самое главное, что у подавляющего большинства цены выше, чем у конкурентов. Мы с вами поговорим про переговоры о цене, очень важном этапе продаж. Почему менеджеры считают свои цены завышенными? Они просто ведутся на стандартный плач клиента. Ну почему это все такое дорогое? Особенно если вам приходится иметь дело с организациями, продавать им товары и услуги, вы имеете дело с профессиональными закупщиками. А главная задача закупщика купить лучший продукт, лучшую услугу по минимальной цене. И с помощью приема, что же у вас так дорого? конкурентов это на 10, 20, 30, а то и 50% дешевле, закупчик решает свою главную задачу – снизить вашу цену, уменьшить свои затраты. Если вы на это ведете, то начинайте продавать скидками, лишая свой бизнес прибыли. Если не ведетесь, то вам нужно вести ценовые переговоры. В ценовых переговорах есть два ключевых момента. Во-первых, нельзя вести переговоры о цене на ранних этапах цикла продаж. Любая сделка, любая покупка – это взвешивание на весах. На одной чашке этих весов лежит ценность, на другой – цена. Если клиенту не ясна ценность, то продав, продать вы ему можете только, уменьшив цену до нуля. Поэтому на ранних этапах цикла продаж необходимо заниматься созданием ценности. Вы должны понять проблемы клиента. Должны увидеть, как ваш продукт или ваши услуги решают эти проблемы, и объяснить это клиенту. Когда клиенту ясна ценность, есть смысл обсуждать цену. Если вы начнете обсуждать цену слишком рано, не прояснив ценность для клиента, то вы будете вынуждены дать какие-то скидки или предоставить какие-то преференции. Но когда клиент будет готов к заключению сделки, вопрос цены поднимется снова. Это неизбежно. А у вас уже нет заделок. В этот момент, сказав, нет, я уже ждал вам тогда, вы лишаете себя возможности заключить практически готовую сделку. И это результат стандартной ошибки – слишком раннее обсуждение цены. Итак, вы потрудились над созданием ценности. Теперь есть смысл обсудить цену, вести ценовые переговоры. Как же добиться сохранения высокой цены и при этом добиться соглашения. Ведь переговоры – это процесс взаимного обмена. Но что на что менять, если предметом переговоров является только цена? Это, кстати, еще одна стандартная игра закупщика. Все остальные параметры не важны, давайте обсудим цену. Когда цена, устраивающая закупщика, согласована, то начинается проминание по другим параметрам. Единственный способ продавать с адекватной наценкой, зарабатывать прибыль для себя и своей компании – это включать Переговоры о цене – другие параметры. Это могут быть параметры качества, количества, предоплаты, сроков осрочки, маркетинговых бюджетов, дополнительных услуг, гарантий. Если вы не расширите поле переговоров, если вы обсуждаете только цену, то единственный вариант соглашения – это компромисс. Вы вынуждены будете поступиться какими-то своими прибылями. Расширяйте поле переговоров, вводите другие параметры и включайте волшебную переговорную формулу «Если то». Если вы готовы предоставить нам преференции в этом, мы готовы поступиться по ценам. Мы готовы опустить наши цены на 3 или 5%. Другой набор – другая цена. И тогда и клиент будет уверен, что имеет дело с надежным и разумным поставщиком, предлагающим адекватную стоимость за адекватные услуги или за адекватные товары – и вы сохраните свою прибыль. Но самое главное при ведении ценовых переговоров – это ваша готовность держать удар. Если вы психологически сильны, если вы готовы противостоять подчас агрессивному собеседнику, то отстоять свои условия у вас вполне может получиться. Если нет, то вы присоединитесь к тому мощному хору продавцов, которые убеждены, что у них цены выше, чем у конкурентов. Решайте сами.